Всем привет, дорогие друзья из Аланьи. Сегодня, как вы видите, у нас немного пасмурная погода, но очень тепло и комфортно. Сейчас на улице порядка 20 градусов. Наступает зима, осень-зима, и пришло время поговорить на очень важные и интересные для всех вас темы. И сегодня в этом видео мы озвучим тему того сколько же люди, граждане Турции и не иностранцы, зарабатывают, работая здесь официально. Если вы хотите, чтобы я вам рассказала о том, как найти работу в Турции, обязательно пишите в комментариях. А в этом видео я расскажу вам о тех суммах, о том, сколько люди получают денег на руки. Так вот, в Турции нет разницы между тем, иностранец ты или гражданин. Если ты иностранец и работаешь официально по рабочей визе, твоя минимальная зарплата равна минимальной зарплате гражданина Турции. И на данный момент она составляет 2450 лир, около 2500 лир. Плюс работодатель платит налоги и платит страховку. Поэтому, как вы видите, разницы абсолютно никакой нет. Но зарплата зависит от того, где вы работаете, кем вы работаете, в каком городе вы проживаете. В этом видео я вам говорю только об официально работающих иностранцах с иностранной визой и гражданах. Давайте послушаем Юлию, которая руководит салоном красоты в Аланье и является одновременно работодателем. Она гражданка Турции, у нее официально работающая фирма и официально работающие люди. Здравствуйте, я Юлия Санаяс, руководитель студии профессиональной студии маникюра, которая находится в Алании. Не буду говорить за других, за себя скажу, что у нас нет отличия зарплате. Наши мастера работают на проценте и получают также страховку. Мы оплачиваем страховку. Это медицинское страхование и пенсионное. Хорошим мастерам нужна хорошая достойная зарплата. У нас мы работаем 50 и 50. Если это хороший специалист, здесь не важно, турок ты или иностранец. Если ты профессионал в своем деле, специалист, то, естественно, соответственно, и Зарплата должна быть э, как у хорошего специалиста. Э, любой труд нужно уважать и хорошо оплачивать. Это мое мнение, и как бы, я этим руководствуюсь. Хотя у нас э, граждане Турции работают, но если я буду брать иностранца, то условия будут ничем не отличаться от граждан Турции. Первое условие для того, чтобы получить работу в нашем салоне, это наличие турецкого гражданства. Неважно, турок ты, русский, русскоговорящий, кто-то там по национальности. Самое главное, уровень профессионализма, чтобы не терять престиж нашего салона, чтобы все отсюда уходили довольны и с прекрасным настроением. В Турцию я приехала в 2010 году и я официально была приглашена на работу в одной из строительных компаний Антали. Конечно же, мне была оформлена рабочая виза, и я получала официально стандартную минимальную зарплату со страховкой. Во многом размер заработной платы зависит от того, где вы работаете, какая у вас профессия, сколько вы языков знаете, в каком городе вы живете. Если вы проживаете в Алании, то в принципе 3-4 тысяч лир вам будет достаточно, если тем более это семье. Но если вы, например, живете в Стамбуле, моя знакомая живет в Стамбуле и получает зарплату более 7 тысяч лет, потому что аренда дороже и проживание в Стамбуле намного дороже. Но, как я уже сказала, основная зарплата, минимальная, которая установлена государством, она одинакова для иностранцев, работающих с рабочей визой, и для граждан Турции. В да? Ee, ücretler e, taban fiyatı olarak asgari ücreti doz alır. ücret yılda bir kere be, e, kümet tarafından belirlenir. Ee, i̇ki çizgi ücret vardır, önce onu söylemek lazım. Bir, 18 sekiz yaşından büyükler için, ikincisi de 18 sekiz yaşından küçük olup mesleki eğitim liselerinde eğitim gören ve çalışanlar için. Asgari ücretli çalışanlar ayrıca başka sosyal haklardan da faydalanırlar. Ee, çalıştıkları kurumlara göre bu değişiklik gösterebilir. Ama SSK ve asgari e, Maaşları standartlık istatiktir. Bunun yanında bazı işletmeler yemek parası da veren işletmelerde çalışanlarına asgöten yanında yemek parası veriler. Bazı büyük şehirlerde de yemek parası yanında yol parası veren şirketler de var. Ama dediğim gibi hani bu şirket çalıştığınız şirkete göre değişiyor, yaptığınız şey göre değişiyor. Ayrıca yine bildiğiniz dil sayısı, yaptığınız iş ve yetenekleriniz sizin daha yüksek maaşlar almanıza sebep olabilir. Çalışa, çalışma izniyle Türkiye'de çalışan yabancılar da yine aynı şekilde e, haklardan faydalanırlar. E, onlar da yine en az asgariyle çalışırlar. Yaptıkları iş ve yeteneklerine göre, bildikleri dil sayısına göre de e, aldıkları maaşlar yükselebilir ya da e, asgariyle sınırlandırılabilir. Bu yüzden, eğer İstanbul'da, Ankara'da, büyük bir şehir, tabii ki, sizin işlerden daha çok daha yüksek. Çünkü, değerlendirme, жизнь в больших городах намного дороже. Если вы работаете в Алании, то ваша зарплата может быть немного меньше. Но, как я уже сказала, минимальная зарплата, установленная государством, является одинаковой. Также есть фирмы, которые помимо минимальной зарплаты или той зарплаты, которую э, вам начисляют, могут платить и проценты. Проценты зависят э, в основном от того, в какой сфере вы работаете в основном это касается сфер продаж поэтому друзья когда вы думаете о том сколько можно зарабатывать в турции официально на официальной работе имея рабочую визу вы будете зарабатывать около 3000 лир и далее как я уже сказала в зависимости от города в зависимости от вашей профессии от знания языков и от вашего профессионализма уровень этой зарплаты может расти. Дорогие друзья, мы уже переместились в офис нашей компании. Наша компания называется Четенкая Brand Design, и наша компания вот в таком вот виде, в котором она существует на данный момент. Она существует уже более 7 лет, с 2013 года. Чем занимается наша компания? Мы занимаемся брендингом, маркетингом, э, дизайном и э, печатью полиграфической продукции. Также мы занимаемся... Всем тем, что может быть полезно для бизнеса, начиная от каких-то элементарных разработок логотипов корпоративных стилей, ребрендинга, до продвижения какого-либо бизнеса на турецкий рынок или на любой э, мировой рынок в любой стране мира. Почему? Потому что наша компания международная, и у нас есть партнеры как в Китае, так в Малайзии, так и в Соединенных Штатах, во Франции, в России, в Казахстане. Поэтому мы работаем э, с разными странами, с разными фирмами, в зависимости от того, что необходимо клиенту, независимо от того, какой у него бюджет или каким бизнесом он занимается, мы стараемся находить максимально выгодные и полезные э, решения для любых бизнесов. И, как вы видите, мы работаем уже более 7 лет, достаточно успешно. Это моя основная деятельность для тех, кто не знает. А, в описании к моему видео, ко всем видео есть сайт нашей компании, поэтому можете заходить, смотреть. Ну и, конечно же, буду рада с вами сотрудничать, если вам понадобится какая-либо помощь.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 В этом видео, друзья, я говорю только о своем опыте как наемного работника так и работодателя в Турции. Я прошла весь процесс, начиная от наемного работника, когда я приехала в Турцию в 2010 году. Далее я начала свой собственный бизнес, еще не являясь гражданкой Турции, но я начала бизнес совместно с гражданином Турции. Далее я получила гражданство, и сейчас у меня своя собственная компания. Если говорить о нашей компании, каким образом мы работаем. Чуть ранее вы слышали рассказ Юлии, у которой свой салон красоты. В нашей компании примерно такая же система по поводу набора персонала. На данный момент в штате у нас нет никого все наши сотрудники работают удаленно поскольку мы а, международная компания то иметь кого-то постоянного в офисе у нас совершенно нет необходимости мы работаем по проектам но а, в предыдущие годы у нас были работники в офисе и этим работникам мы также платили заработную плату плюс страховку и сверх этого мы еще платили проценты в зависимости от проекта мы никогда не брали иностранцев на постоянную работу только иностранцев с гражданством то есть только турецких граждан которые получили гражданство по рождению или после но поскольку как я уже сказал мы международная компания и работаем по разным проектам и конечно же мы работаем с иностранцами то с различными профессионалами, это самое главное, потому что мы работаем только с профессионалами, мы набираем в соответствии с проектом. Если у нас открывается какой-то интересный проект, под этот проект мы ищем тех, кто будет максимально эффективен и полезен в данном проекте. Как я вам сказал, дорогие друзья, наша компания уже много лет на рынке и... В этом году пятый год подряд наша компания получает награду от Ассоциации журналистов Алании за лучший дизайн рекламы в печатной, в, печатных, в печатной продукции, то есть в газетах или журналах. Это невероятно большая честь. Пятый год мы удостаиваемся этого почетного звания. это Просто невероятно, если вспомнить о том, как мы начинали и как мы совершенствуемся, как мы работаем и так далее. Еще раз э, подчеркиваю то, что в Турции минимальная зарплата равна для всех, для иностранцев, работающих с рабочей визой, то есть официально, и для турецких граждан. Все остальное зависит от того, где вы проживаете, от вашего профессионализма, знания языков, сферы и так далее. Еще хочу подчеркнуть очень важный момент. Многие мне пишут по поводу работы. Хочу сказать, что э, на данный момент наша компания не набирает никаких сотрудников. Как я уже сказала, мы работаем только удаленно. И мы не предоставляем никакие услуги по поиску работы в Турции или где-либо. Я сделаю для вас следующее видео о том, как можно найти работу, на каких сайтах смотреть предложения, вакансии и так далее, но мы не занимаемся никакими посредническими моментами и не оказываем никакие услуги по поводу поиска работы. Поэтому, друзья, пожалуйста, если вы хотите работать в Турции, если вы приезжаете в Турцию, призываю вас работать, только официально. Это очень важный момент. Но ну, если вы хотите найти работу в Турции, к сожалению, сейчас ситуация сложная, но мы стараемся также работать на будущее. И я в одном из следующих видео, если вам это интересно, пишите в комментариях, расскажу о том, где смотреть вакансии, которые открыты в Турции. И как увеличить шансы для получения работы, потому что мне поступает очень много Турkiye'deki çalışan e, işçiler e, asgari ücret alıyorlar. Aynı zamanda yabancı e, çalışan de, en afiyetin, asgari ücreti alıyorlar. E, bu yani, e, Türkiye'de insanlar genelde yabancılar da olsun, çalışma izlaman yabancılar da olsun, herkes eşit şartlarda çalışıyor. Eşit şartlarda maaş alıyor. Bu nedir? Asker ücretiyle çalışırlar, parti skorta alırlar. Tabii ki büyük şirketlerde konum sahibi insanlar bulundukları mevkiden dolayı maaş farklılıkları olabiliyor. Bu da bu her yerde olmaz, ancak büyük şirketlerde olur. Türkçü işo inastransam что у кого турецкое гражданство не имеет значения базовая зарплата и проценты зависит от работы. Чем профессиональный человек своей работой, от знания языков английский, русский, не имеет значения, чем больше языков, тем лучше. И от этого больше зарплаты у него зарплата. А так всем основном Турция Турции получают одинаковую зарплату базовую. В стране, люди работают, которые работают, работают я надеюсь, что вам было интересно это видео, что я раскрыла подробно тему зарплат в Турции. Вы знаете основу, все остальное зависит от вашего работодателя, ваших знаний, вашего профессионализма, от того, в какой вы сфере работаете и в каком городе проживаете. Обязательно подписывайтесь на мой канал. В одном из следующих видео я расскажу о том, как найти работу в Турции. На сегодня я со всеми прощаюсь. Всем спасибо, всем здоровья, всем пока-пока.